Был шоу, закрытая вечеринка, скрыт от глаз. По приглашению посетил тайно. Не для всех была эта информация. Вечеринка строгих правил официально и опять тайно, и по предписанию. Карта юстиции. Говорили его желания. Желание было посмотреть на общество, узнать новости, для себя старался, общался. И ни один на него расклад делаем. Подурачился, расслабился, но особо желания вот не было. Присутствие, что чего-то не хватает. Не удовлетворил свои потребности, ну в какой-то мере. Что-то не хватало, какого-то восторга. Вечеринка завершилась, ну просто во всех аспектах. Начиная от посещения и до общения с окружающими людьми и так далее. Во всех аспектах. А Еще карта говорит об общении с иностранцами, удивлении, причудом дорогостоящим. И это была также и тема для обсуждения с окружающими. Держал себя в рамках, ничего лишнего. От вас вопросы. Был ли с девушкой? Что за девушка была рядом с Ченгуком. Да, была. Рядом с ним была девушка. Карта ситуации. Вот стояла или сидела рядом, неважно. Прилипла дамочка, пристала. Застрял в напряженной для него ситуации. И опять карта прошлого. Застрял в какой-то э, ситуации, связанной с прошлым. Возможно, эта дамочка, он уже с ней общался и встречался. Карта преследования и жертвы. В общем, карты сами за себя говорят. Не может убежать или отказаться от общения. Это, знаете, общаться как себя не уважать. Потому что вот карта вышла низкой самооценки в данной ситуации. И опять дежавю, и опять карта из прошлого. И две карты избавиться от чего-то негативного. Скажем, общался-то он с другом. А вот эта дамочка, она просто прилипла из карт, видно. И ему это было неприятно. Но то, что он с ней знак дамочка из прошлого, это об этом карты говорят. При общении не покидало постоянное чувство уйти от этого. В картах явно присутствует жертвенность и преследование. И привести, например, что-то в порядок согласно внутренним желаниям самооценки своего «я», скажем. От вас вопрос, держал ли он ее за руку. Такая тема обсуждаются в соцсетях. Это как на обеде, на автопати, празднование и общались. Но карта что-то идет не так, и карта скуки, и по этой карте нет. Рядом карта силы и порядка. Три карты внутреннего спокойствия, дружеских игр, скажем, безмятежность, и если даже и рядом были руки, это не говорит вообще ни о чем. Во всех трех картах есть нет спокойствия. Что-то внутреннее тяготит. Ну, Например, как завершение этой ситуации и поскакал дальше, потому что восьмерка жезлов. Карты смотреть дальше. Тема заезжена, тема прошлого, деживю. Преодоление критического периода, наблюдение и рождение чего-то нового. И в картах присутствует так, Легкая измена. По первой карте это возможно каким-то своим убеждением. Потому что первая карта вышла, она очень тесно связана с внутренним состоянием человека. То, что он ощущал на данный момент, когда это все происходило. Я спрашивала, был ли Техен на показе на автопати. А теперь спрошу, Чунгук был ли Техеном на показе мод? Одно из значений этой карты – излишняя таинственность. Но не забываем, что это чаши, карты чувств. Десятка чаш – карта счастья, безоблачной любви, постоянства и понимания. Был… И, возможно, как вариант, на автопате подошел, вот две карты говорят об этом, просто подошел к знакомым. И прям, вот знаете, минутка успеть за что-то вот ухватиться, захватиться, ну, например, воспользоваться чем-то, заглянуть, пообщаться, поприветствовать. В шестерке чаш есть одно из значений нерешительность. Ну и карта случая. А жезлы, карты действий, прояснений и какой-то вот удачи. Сложились так обстоятельства удачно. Вот две карты, и маг у нас, и по жезлов говорят о том, что они были совместно. Две карты вышло. Пара. Ну а то, что его засняли вместе вот с другом, это понятно, да, возможно, он отошел, вот пообщаться, и раз тебе этот кадр, это видео, и все. Появится ли какая-то информация о том, что они там были вдвоем? Да, карты Вышли, да. Чунгук был без Техьона. Трагедия. Но на самом деле, и вот я до этого делала расклад, ссылочка где-то будет, смотрите. И сейчас он был. Техьон был там, и они вместе были с Чунгуком. Но ну вот засняли их именно в такой ситуации. Так что следите, будет какая-то информация, и мы узнаем, что они там были совместно. Под итог. Чунгук был с Техьоном на пока зиму. Была ли рядом с Чунгуком девушка за столом? Да. Общались они? Да. Кто такая? Ситуация из прошлого. И для него эта ситуация неприятна, но общался. Держался ли за руку? Трудно сказать. Рядом руки были, но карт чувств не было, это просто общение. Вы можете свое видение писать на ситуацию. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь, если желаете. И всем пока! Субтитры DimaTorzok